Всем привет, с вами Дмитрий Урсул. И в этом видео я хотел бы ответить на частый вопрос, как правильно и быстро переводить MIDI-партию в аудиофайл. В Logic это делается очень просто, через команду bounce in place, но есть парочка нюансов, о которых я хотел бы поговорить. Собственно, как это делается, у меня здесь есть вот проект, полностью состоящий из MIDI-партий, и сейчас мы попробуем что-то из них из этих партий перевести в аудио сразу вопрос может возникнуть у кого-то зачем вообще-то нужно зачем переводить миди в аудио это может быть нужно когда у вас например большой проект и уже очень много синтезаторов уже очень много звуков и вы в чем-то уже уверены окончательно хотите перевести в аудио аудио, чтобы уже как бы этот звук не висел в оперативной памяти Проц... удалить можно будет в таком случае синтезатор, который тоже может занимать много ресурсов компьютера и так далее это первый. Второй вариант это если вы хотите подготовить проект, например к сведению или к отправке к какому-то другому человеку, у которого возможно нету того меди-инструмента, который есть у вас а, тут конечно идет речь не о встроенных в инструментах а о каких-то сторонних синтезаторах и сэмплерах. Но так или иначе, бывает полезно перевести в аудио. Также у аудио есть ряд своих пре преимуществ, которые недоступны MIDI-источникам. Например, аудио можно порезать, делать всякие интересные эффекты, растягивать. Например, вы можете перевести в аудио и включить флекс-режим, и какие-то отдельные партии как-то растянуть или сжать, чтобы добиться каких-то спецэффектов. То есть с MIDI у вас это сделать не получится. Поэтому в переводе в аудио есть свои Фишки, свои плюсы, поэтому давайте рассмотрим, как, собственно, это сделать. Очень просто мы можем нажать просто комбинацию клавиш Ctrl-B. И у нас появится вот такое окно, где мы можем выбрать здесь название получившегося файла. Далее мы выбираем, что сделать с исходным треком. То есть мы можем его оставить нетронутым, мы можем его замьютить, а можем вообще полностью удалить. И далее у нас идут галочки. Bypass Effect Plugins. Это очень важный момент, потому что нужно понимать, что если у вас стоит какая-то обработка уже на процессе, на этапе, точнее, работы с MIDI, то есть вы могли ставить какие-то дилеи как у меня вот здесь стоит Flanger, например, надо понимать, что он запишется в WAV файл, то есть в полученный аудиофайл, который у нас получится после баунсинга, у нас, скажем так, эти... Вот эти эффекты, которые у меня здесь стоят, они запишутся в этот файл. И мы уже не сможем ничего поменять. То есть, если вдруг потом понадобится какой-то из этих плагинов поменять, то уже это не получится сделать. Поэтому я советую э, ставить галочку Bypass Effect Plugins. В таких случаях, если вы уверены полностью в своей обработке, и вы считаете, что это уже как часть э, этого звука, то можете эту галочку не ставить. Тогда у вас запишется аудиофайл уже с этими эффектами. Uh, далее у нас галочки есть Include Audio Tail in File, Include Audio Tail in Region. Это имеется в виду, если у вас, например, MIDI вот здесь ноты закончились, но у некоторых звуков вы знаете, может быть, очень длинный хвост, то есть uh, uh, хоть MIDI партия закончилась здесь, uh, реальный звук может закончиться только где-то вот здесь, потому что, например, очень длинный какой-нибудь пэт. если вы не поставите эти галочки, то у вас он просто обрежется по длине региона. Это, конечно же, в большинстве случаев неудобно, не нужно. Поэтому лучше эти галочки по умолчанию оставить, чтобы у вас точно записалось все до полнейшей тишины И если что, вы потом сами сможете уже обрезать в аудио так, как вам надо Это, кстати, еще одно преимущество использования аудио против MIDI Что можно очень легко обрезать файл и сделать фейт короткий Чего, опять же, нельзя сделать с MIDI И еще важный параметр include volume pen automation Это означает, что в файл запишется также значение громкости и значение панорамы то есть так они не будут затрагиваться но если вы поставите эту галочку то у вас также в файл запишется а, данные по а, положению ручки громкости и по Положению панорамы. Поэтому это уже тоже решать вам, хотите ли вы э, это в записывать в файл или нет. Но я лично, конечно, не люблю это делать. Я люблю все-таки уже громкости панораму выстраивать уже на аудиотреке. Конечном, итак, давайте попробуем сделать баунс. Здесь можно ввести название: То у нас электропиано. нажимаю ОК. нормализацию я всегда э, предпочитаю оставлять выключенной по умолчанию стоит overload protection only может ее в принципе оставить тогда лоджик проверит что никакие ноты не перегружают и если это так то они то лоджик как бы предотвратит эту перегрузку но я советую выключать нормализацию а перед экспортом проверить чтобы э, инструмент который генерирует звук не перегружал на выходе то есть чтобы не было каких-то клипов внутри самого инструмента это гораздо лучше чем здесь использовать нормализацию э, ну что ж нажимаю ok и вот произошел bounce и мы видим что а наш электропианино, которое было, оно записалось вот в такой готовый файл. И как вы видите, у меня здесь аудиоэффектов нет, потому что я поставил, не стал ставить галочку «Bypass Effect Plugins». То есть эти эффекты фленджера я уже не смогу поменять, если захочу. То есть давайте послушаем, как звучал исходный, исходный звук фоно без этого эффекта И с эффектом То есть поменять эти значения я уже не смогу Для этого можем сделать вторую версию Опять нажимаю Ctrl-B и а, здесь поставлю теперь галочки Bypass Effect Plugins. Нажимаем ОК. OK. Вот у нас появился еще один файл. И как мы видим, Logic автоматически перебросил плагины с MIDI-инструмента в инсерты нашего нового уже аудио э, файла. И это очень удобно. То есть все настройки сохраняются, все то же самое. И даже э, положение ручки громкости сохраняется. То есть по факту переводится в чистом виде только MIDI только звук самого инструмента, но при этом не переводится в файл, не записываются вот эти плагины. Но единственный э, момент, который я хотел бы заметить, если вы используете, к примеру, арпеджатор или какой-то другой MIDI-эффект, надо э, помнить то, что он тоже отключится, если вы поставите галочку «Bypass», то арпеджатор, например, и какие-то другие вот эти меди-эффекты не будут использоваться при баунсинге. И это зачастую очень неудобно, потому что бывает целая партия построена на арпеджаторе, и нет смысла выводить просто одиночный звук без арпеджатора, который вы уже не сможете повесить на аудиодорожку. В таком случае я рекомендую просто выключать при баунсинге э, плагины, делать баунс, как мы делали вот здесь в первом варианте, то есть с применением плагинов, а потом просто перекинуть эти выключенные... Плагины в микшере просто перекинуть на новый трек. То есть в этом ничего сложного нет. То есть можно просто их перекинуть, опять включить, и у вас опять будут эти уже пост-эффекты, то есть аудио и фиксы. Ну что ж, я думаю, что с этим все понятно. Вот такие тонкости по переводу MIDI в аудио. Надеюсь, что вопросов уже больше. По этой теме не будет, но если вдруг что-то осталось, пишите в комментариях обязательно, может быть какие-то частные случаи, самые интересные я обязательно запишу в качестве видеоответа. Ну что ж, с вами был Дмитрий Урсул, увидимся в следующих видео, всем пока!